Бонжур, лезами! Здравствуйте, друзья! Знакомьтесь, пирог вулкан. Вулкан невероятного вкуса. Готовить его можно с любыми сезонными фруктами. У меня сегодня персик. Режу его на некрупные кубики. Пока убираю в сторонку. Займусь начинкой. Это творог, яйца и сахар. При желании щепотка соли, а также манная крупа. Все это перебью погружным блендером до однородного состояния. Получилась кремообразная консистенция. Сюда закину кубики персиков. Все тщательно перемешаю. Начинка готова. А теперь тесто. Оно получается неимоверно вкусным и рассыпчатым. Яйца и сахар взбиваю в пену. Добавляю сметану и растительное масло. Все соединяю и всыпаю муку и разрыхлитель. Осталось вымесить тесто до однородного состояния. Оно получается довольно-таки тягучим. Заливаю его в форму, застеленную пергаментной бумагой на выпуск. Тесто равномерно распределить. А теперь начинка. Ее нужно выложить строго посередине, ложка за ложкой. Аккуратно разгладить. Важно, чтобы начинка не попадала на бортики из теста. В таком виде пирог выпекается 40-45 минут при температуре 180 градусов. До чего вкусным, нежным и за счет персика сочным получается этот пирог. Просто не оторваться. Очень удачное сочетание всех продуктов. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь на мой канал, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянтол.